Абубус. Так. Ну oh, привет, Зои. Зои, привет. Привет, Зои. <говорит> привет. привет. привет. привет. Здорово, Зои. Как у тебя дела, Зои? Ты нормально поживаешь, Зои? Как у тебя дела, Зои? Чего тебе надо? М -м -м, Зои. Давай это. Зоя, привет. Как дела, Зои? А у тебя нормально дела, Зои? Зои, а ты сегодня свободна, -м -м. Зои? Зои. Зои. сейчас убьем ну ладно но мы не причастны это все она она вот Один, я... Ой. тихо тихо тихо Хочу. Есть. так хватит за мной летать и тут надо важные дела сделать Химические, физические, геометрические. Так, сходим. Я тебе сказал, увижу то, что ты за мной летишь, получишь по башне. По башне давно не по... И камнем вниз. Спасибо. Спасибо, что закрыл. Я как бы и не собирался туда. Мгм, угу. вот кто за мной следит, вот что за крыса-жук-навозника. Так, улетаем, улетай, улетаем, улетаем мы. Так, Знак... а что ты забирайся сегодня делать, кроме убивать злодеев? М -м, убивать злодеев? Логично, Адриан. Очень логично. Так, я пойду сразу в школу, в библиотеку, чтобы нам никто не мешал. Именно в библиотеку схожу. Так, библиотека, вон она. Биб... Так, я не понял. Ты. Так, все, в библиотеку надо идти надо забрать у Ланг... У него. Так ты кушаешь? На, там, покушай макарон. Слышишь, Жук, ты пришёл в галкипс... Что ты идешь в библиотеку? Ты тупой. Чуть и с голосом. Это я плачу тупица. Сейчас. Yes. Ну, как всегда. Так, я ты еще тупой. раз изо мной... Так, сейчас, ребята, извините, я вам перезвоню, подмиг, подмиг. Тут просто всякие крысы, которые за мной летают. Которые скоропо... Мне кажется, реально надо у него лонгок забрать, да. потому что он на него плохо влияет, видно. Да. Тихие, когда люди проходят, надо молчать. Неполею, я знаю, я видел людей, нет, значит так. Да там шпионы повсюду. Адрел известный лист. Ты что, такой супишок ешь, что а, ты же так ешь? Там супишок разрушил. Как дощечка, камушек. Все, я знаю, куда нас точно никто не потревожит. Это тупичек. Ты хотя бы такую форму принять? Нет. Нет, не при... я, конечно, поднимаю Адриан туда человека, чтобы разговаривать с водой. Ну ладно, мы такие на Такой способ. А да, как Адриан ты это делает. Mm -hmm. Настоящий пример. Я? Никак-то... О, все туда же снег еще. Ой. Рот. Давай, нас... Нам не нужен нам не нужен новый хранитель, хотя. Все, мы нужно останемся вот здесь. Так, плактики. О, плак, ты голодный. А у, меня, а у тебя нет. даже для меня нету. Я потом, а она будет не домой быть. сходить. а ты хоть макароны ешь, кроме своих командира, хотя бы. Нет, как, святой, святое, кроме камамбера, ничего не ем. Ладно, да, придешь можешь меня. Я не такой сладкоежка, как да. Адриан, да. я думаю, что завтра я справиться, потому что так тихо зачистить перед бурей. Так что давай едем. Так, так, так. Вот это вот этот Вот а этот сундучок, мне точно надо. вот это вот Тики, у меня сигнал ровно. пришел, что акума. Тики, давай. А -а -а. Плак, за молк. Так где? Представляешь, где-нибудь там? Какой-нибудь волк, молк, толк. Где Он волк? Вон ука башни. Эльфевые башня, волк. Первый. Ой, правда там. Ж... Не и... Супер шанс. Из-за него тошнит меня. Наверное, из-за его вкусов. ти но... ти <связь> так так спрячем иди сюда да. давайте и быстро справились даже вообще быстрее некуда. чудесный да да у тебя дела мистер бак так, получилось все да у меня пропало Адриан, ты я, Ак, если что. Вот, Ходриан, какой Ходриан? Он там очень спит в кровати. Мистер Ак. Да, чуть-чуть. Поговорить. Спиц сюда, коробочка. Ну да, этот. Без костюма. Я имею в виду, из своего YouTube. Я не вижу заточил. Без. Этот. Только это без костюма. Пожалуйста, просьба, без костюма. Так, тут камеры кто-то пораставил. Кто такой умный? Самые умные люди, что ли, нашлись? Со pong. Угу. Мы сейчас сделаем вот так. Вот так. И вот так. Все. Теперь сюда никакие болты. Балдис... <с ailments> да никто за мной. Здесь уже точно никто не сможет следить. Надо будет кое-куда. Ходить. кое Тебе да. Пусть летит. Местер как Какой больный хранитель. Ну, ладно. Тут не ладно. Ой, Быстрее. Ладно. Да сдайте, мне нужно с тобой Поговорить. <говорит> не трансформация. А у меня чуть хренуло пусть этого волка. Ничего себе. Слушай, человек, я с тобой Пушай. поговорить. Короче, меня очень сильно волнует то, что братья может догадаться до того, то что суперкод часто не появляется и, соответственно, ну, как я встречал ты должен заменить его временно. То, что, ну, типа, будет то суперкот будет появляться редко. что у тебя потому что... тоже самое должен появляться так же часто, как и потому что они должны вдвоем быть, Я предупредил, если узнает его личность, то туда типа... будет поле цвета. И уже он уже... Да, но они не работаем с другими к вами, если что. Так что мы Надо, все понимаем. Будем... Чтобы Диана попытался как-то типа, чтобы шоп... и тебя использовать и меня вместе, потому что мистер Бак и суперкод нужны миру. Нельзя, поэтому, слушай, есть ли у тебя вариант? Это как бы найти другого суперкода или же хотя бы раз показаться как суперкод, но ты как другой суперкод. Кот. М -м. Ну, ладно, я просто. А почему тут владелец вообще уехал? Я не понимаю. Ну потому что, ну потому что... У него очень важные дела появились. Да. Понятно. Очень важные дела, Очень, не очень. Ольга! Ну, ладно. Все, давайте прячьтесь. Бак, прячься, тики прячься. Не понял ну все да да. ну все у все кто мне тут свет включает ну я сейчас мне кажется дрянша за тобой кто-то следит и хотите никто ничего если не буду начать в другом месте вот в этом месте буду ночевать только наверху наверху вот тут буду ночевать да? а -а -а.